всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим примеры установки подогрева руля на автомобиле outlander xl Работы уже начались мы демонтировали руль сняли улитку в этом автомобиле необходимо установить дополнительный шлейф так как штатные улитки отсутствуют свободные дорожки вот примерно так вот выглядит установка дополнительного шлейфа улитка разбирается полностью значит здесь вот этот вот родной шлейф э, с, с каким-то количеством э, дорожек, но тем, которому, которым нам не хватает для установки подогрева. А вот это, это уже наш шлейф, который мы сюда дополнительно устанавливаем. А, подготовили руль для перетяжки, внедрили элементы подогрева. А, значит, Элементы подогрева у нас находятся внутри, под кожей. Вот эта вот сеточка, которая а, сейчас блестит. Нижняя часть у нас вот, вот столько вот не греется. Вся остальная зона у нас полностью прогревается. Кожу мы здесь выбрали на АПУ в сочетании с полуперфорацией. Изначально здесь была не очень понятна какая кожа. Она уже себя подстерлась вплоть до того, что верхний слой с него Осталось нам здесь сшить всю кожу. И можно устанавливать руль на место. Работы по установке подогрева руля практически завершены. Руль у нас стоит уже на своем законном месте. Соответственно, шовчик у нас выглядит вот так вот. Это европейский шов. Значит, кнопочку мы разместили вот здесь вот на кожухе рулевой колонки. Блок управления подогревом у нас находится вот в этом месте. Он надежно закреплен. И давайте посмотрим, что у нас тут с температурой. Температура подогрева где-то ну, 36-37-38 местами градусов. Это вполне комфортная температура для поездки, поездок в зимнее время. Осталось нам собрать вот эту вот часть нижнего торпеды и можно отпускать автомобиль. На этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.